Так, Soundwave, это значит, мы должны вернуться на Землю. Ну ладно, ладно. Не надо то, что все время проигрываю. Ай, <не> euh, что случилось, Тики? <не> варвара, Какого Пошла. мега... елки палки Тики, там синтимонстр! Тики, Поп давай! Там синтимонстр. Я не понял, что сказала Тики. Она какого-то разрушителя варвара учуила. Ну там синтимонстр. Ужарите моих Терраконов. Кого? Ай, а, ёлки-палки, <на> что это? Зомби, что я за, за... Я, зас... я создал такую армию всего лишь с одного кристалла. Я у меня будет много таких кристаллов. Я захочу весь город. Нет, всю планету, всю галактику. Ха-ха-ха. Елки-палки, вот про что Тики говорила. За... Кот, помогай! Ешка да. слишком М много. Я применю супер шанс. Может, он что-то объяснит? Что это за робот? Это не Синси-монстр. А Талисман удачи. Мне выпала плита. Ладно, попытаюсь... Это зомби, Я а по факту Обращайте зомби жизни. ведь... Можете сдаваться. Даже не пытайтесь их, их победить. Потому что они воскрешают. Это бессмертные. Мне понадобится камень лошади, чтобы их куда-нибудь переместить. Может Но... к солнцу? А мне понадобится ваша смерть, чтобы захватить эту планету. Что ты вообще такое? Вот именно. <с что <с это? Его вроде как Мегатрон зовут, по крайней мере, мне сказал Тики. Ах, жаль попкорна нету. Да уж. Мне нужно, чтобы мы их куда-то переместили. С ними нету проблем сражаться, потому что Я не понимаю, их невозможно победить, они еще каким-то светом излучаются. Кот, кот! Сейчас. Мы не сможем ну, такое кот. количество переместить. Ну хотя бы часть. Ладно, давай переберемся к этому чудику. Ну блин, все представление испортили. Что ты вообще такое? Почему ты огромный? Не не знаю, наверное, потому что я большой. Ну ладно. Нет, ладно, поняли, Разберемся с терроркон... э, террорконами, или как он их назвал. Это мои террорконы. Разберемся с ними, пока пока он не смотри, навредили... разобраться, Они бессмертные, они восхищаются. Это у меня всего один кристалл. Представляете, если у меня будут таких десятки, или даже сотни, или даже тысячи. Что это вообще такое? Это за кристаллы такие. Не знаю, ну я через две минуты дотрансформируюсь, трансформируюсь, и вот тогда мы узнаем. И вот тогда мы узнаем, кто ты на самом деле, да. Ну, мы узнаем, не почему. Ну, вот да. а, я... Давай разберем. Так, кот, ты использовал свою силу? Нет. Попробуй, может, на них катаклизм действует? Попробуй. О, я скоро докажу. Ну давайте. Ладно, попробуем выглядело? на них катакли. Мне жалко уже на вас Нет. смотреть. Жалко? Ну тогда давай. Удачи. Да чему плевать? Представляешь, да? Пять минут. Бессмертные зомби. Это. Пять минут. Ох. Получайте. Что надо делать? Они все равно возрождаются. Нету, ша нету смысла, придется использовать камин лошади. Может, их Только по очереди. На солнце их нет варианта телепортировать. Они на Знаешь, солнце будут возрождаться. Они... Это может принести ну, вред. Да. Нужно при переместить туда, где. Скорее, уничтожится само солнце, чем они. Ну ладно. Да. Мы не знаем, до чего они могут дойти. Ну куда мы их переместили? Иначе... А зачем... Все, все, ну... Жалки тут только ты. Тики, перевоплощаюсь. Ты про это хотела сказать, Тики? Это тьма. Как их победить не знаешь? Нет. Ладно. Тики, давай. Так, вероятно всего, <гум> они как-то воссоздали. воссоздались. Вам, конечно, можете просто... Так, Не знаю. есть идея. Так, Калки. Яблок нету, яблок нету, яблок нету. Ладно. Сейчас э, найду яблоки у себя в сумке. Дики. Тики, Пух. Калки. Объединитесь. Так. Э, Прием. Кот. Прием. Я объединил ты и Камни Чудес. Готовлюсь, камни их, чудес? готовлюсь их переместить. Если я, если я их перемещу, то сразу готовь перезар... перезаряжай свой Камень Чудес. Мы нападем сразу на, это, на эту тьму. тьму. Ладно. я перезаряжу. Перезаряжай, а я пока открою вояж. Надеюсь, им всем понравится вулкани. Вояж! Такс. Вот он, кот, давай сейчас. Это наш шанс. Затребовал портал. Какой напич портал! Так, он не должен уйти. Он ушел. Ладно, пух, калки, отделитесь. Супер что это было? Я так и не, не понял. Знаю. Меня прям уже запутала. Это Ё то еще что запугало. Почему а? у топор какой-то? Вы издеваетесь. Мы только с одним разобрались. Это что, я типа живи? его какой-то помощник? приспешник? Похоже. Сейчас я мы его отригаем. Как тебя да. хотя бы зовут? Ваша смерть. Да, ой, как умно. Топовое имя. У -у -у. У -у -у. Топовое имя. Да. Еще бы назывался Пустота. Мистер Пустота. Дай смотри дачи. А, Нету смысла с и сражаться, когда он и так сильнее нас. Давай, давай, давай. Я тебя прибью сейчас. А где давай, попробуй. Так. Да иди ты в баню. Может давай быть, это не... какие-то синтемосты, хотя нет, камень-павлины, ведь у меня. Бесполезно, кажется, с ним сражаться. Да иди. Помойся. Мне выпала мотыга, да, я не знаю, как ее использовать. Если бы нам топор выпал, как у него, было бы неплохо. Ну, Надо да по смотри, нему попасть нельзя. Напомнить тебе то, что он полтора метра роста. Вот именно. Ты меня бесишь, слушай. Кот, mm. есть какие-нибудь идеи? Может быть, ты попробуешь на него катаклизм применить? Mm, не знаю. Он не человек. он... Какой-то робот. Возможно, ты его сломаешь, просто у него кончатся запчасти, механизмы. Надо его так сделать, чтобы он никуда не убежал. Я знаю. И я даже знаю, какой камень если для этого понадобится. Я кое-что придумал, Но для этого мне нужно перезарядить свой камень чудес. Хорошо. Так. Это... где трансформация? Здесь тонированные окна, он этого не должен был видеть. Как то, что здесь тонированные окна. Вижу я, они там с не видят. Полин, вращение. Right, yeah. Яд, они вряд ли знают, что это прокам чудес. И, значит, не знаешь, что будет, если я ударю его. Это еще что за. Это. Это ты злодей. Их, а я парализовал его. Катаклизм ударил очень. И он стал выше, или мне кажется? Тебе не кажется. Кажется, я зря использовал на нем катаклизм. Согласен, но он стоит и не двигается. Может быть, он чего-то ждет? <связь> Все он перестал ждать. Он обес... обесилил. У меня у меня пять минут до трансформации. Три минуты. Mm, да, у меня то. У меня четыре. Перезарядим свои камни, чудес. Mm, ну да, где на напе... я знаю, где перезарядить. Суперкот, за мной. Где ты? Вон, вон кот. Я тут-то. А. Бегу. Быстрее. Есть место, куда он точно не пролезет. Кот за мной. Да. Только главное, что он дал. Давно... Ну что, он живный? Зимный-то не пролазись. Я пролазю. Ты если что все побежали? А. Так, не туда или туда? Куда нет, там тупик. Не знаю, куда они пошли туда, там тупик. Там нет тупика. Вперед. Давай не быстрее, мне через и мы до 4... то насформируюсь. 10... 10... Куда бежать? Короче, прибежали туда. Иди. Вот. Да, развилка. Ты иди туда, я иду сюда. Перезарядим, конечно, камни здесь. возвращение. вращение. Ладно. Еп он не плак. сможет туда пройти. Здесь есть только один вход и один выход отсюда. К... Ты поём, Когти. Подожди, я еще не зарядился. Мне нужно, Хорошо. нужно как-то от него избавиться. Ну, что Тики, заряжайся. Зарядиться? Да, акватики, давай. Он никогда не знает, он не знает про камни чудес. То есть мы можем его припугать. <связывая> да. Лак есть еще один каламбир. два каламбира. Пять, Поплыли. Поплыли, да. Можно я? припугать его своим супершансом? Талисман. Когда где-то выпало, я его выронил. Я не ой, знаю, ой. Где. где он? Что делать? Где Мне супершанс выпал топор. Ура, мой отфигарим! Ой, здесь кто-то может... выбросил мою поделку супер шанса. Это может быть тоже понадобится. Ой, может, это попробовать его в воду? Погоди, робот... мне выпал топор и с этим топором. Он тоже бегает. Можно напугать, потому на что -то это... топор сломает его всю систему. Да, или попробую. Все, вперед. Нужно быстрее, быстрее с ним разобраться, чтобы он, он не разрушил, не смог разрушить город. О, наконец -таки. Смотри, это топор, который уничтожит тебя раз и навсегда. Нет. Может, он запросит портал? Давай быстрее, может быть, он запросит портал. И какой портал? Он ушел. Вот же, блин, собака, он ушел. Ладно. Бла-бла-бла, чудесный аквабак. Ладно, у меня осталось три минуты до моего перевоплощения. Получилось. Получилось. Получилось, наверное. Только мы не знаем, что это. Да, а не я знаем, не знаю. Ну, алло. Получилось. где трансформация? Э, ладно. Тебя. спасибо, Калки. Причься, тики. А, он всё равно смотрел в другой стороне. ля ля ля ля ля ля ля, -ля, -ля. Забарюка кофейка. О. Ладно, сегодня вышел трудный день. Мы сражались с зомби, с одним роботом, с другим роботом. Нужно будет спросить Тики, что за роботы эти... Это... Если... О, это... О, о, о. Навредит земле, то это, это будет полега. ужасно. Леп, леп, леп. Ему Только нужно завладеть леп, планетой. Леп. Ладно. Тики, леп, сейчас леп, расскажи леп. мне все поподробнее. Ну, это что? Хм. Интересно. Ладно, сохраню.